Доброго времени суток, 24 января, обзор рынка криптовалюты и рекомендации по торговле. Открываем биткоин, смотрим все происходящее и что хорошего мы можем здесь увидеть. То, что сейчас он начинает немножечко подрастать, то интересно это то, что инструмент отбился хорошо от 10 от 10 тысяч, вот это говорит о том, что здесь у него все-таки есть хорошая поддержка на этом уровне, да, то есть она в 10 тысяч для нас важна на данном этапе, <как> и что еще хорошо, что он все-таки после нее пошел вверх, сделал какое-то движение, не какое-то, а достаточно неплохое, то есть это как бы такой вот здесь произошел отбойчик. Совершенно, да, мы видим тут раз, два, три, четыре, подцеплялась, подцеплялась и от нее ушла вверх Хороший знак, по крайней мере на сейчас говорить о чем-то пока еще рано, да, там очень положительно, не очень радоваться, но пока вот такой момент неплохой произошел вот, 10 тысяч, да. Я от своих слов не отказываюсь по поводу 8 тысяч. Вот почему-то у меня здесь пересечение выше сегодня оказалось. Вчера было, по-моему, ниже, но неважно. Моя планка, да, которую я говорил, следующая. Если биткоин будет идти ниже, это район 8-9 тысяч. Вот его я рассматриваю в качестве следующей цели, грубо говоря, поддержки, да, которая должна быть по остальной там, которая давала рост вчера. Вчера хорошее движение показывал Ripple, имеется в виду по отношению к остальному рынку. Вот он, сейчас мы на него будем смотреть. И здесь у него такой вырисовывается ближе к перелому, к даунтренду. Вот. Здесь вот подходит вот, как раз к вот этому уровню. Чуточку подходит, подходит, подходит. То есть, возможно, да, там есть какая-то, какая-то доля вероятности того, что ну, рынок начнет скоро отбирать свое и, и идти вверх. Но, ну, опять-таки, пока еще прогнозировать, говорить о чем-то рано. Нужно смотреть все равно на биткоин. Также в данный момент сегодня показывает хорошую силу э, Stellar Lumen. У нее прирост был достаточно значительный, около 25% за сегодняшний день. Сейчас она немножечко подопустилась, но в общем и целом она как бы идет достаточно уверенно и хорошо. Вот, напоминаю, что эта монета на четвертом месте сейчас по капитализации крипторынка, следовательно, можем говорить о ее значимости и вере сообщества в эту монету. Так, что же касается новостного фона практически там все на одном уровне, единственное, что Goldman Sachs в своем отчете для инвесторов, я так понимаю, выдвинул очередную, не то чтобы теорию, а свое умозаключение относительно биткоина, то что как-то не очень позитивное, больше в негативную сторону, Это некоторые там банки, Точно так же имеется в виду с Уолл-стрит. Не рекомендаций в отношении инвестирования в биткоин. Да? ну, Опять-таки, это достаточно такое обычное событие в момент, когда биткоин начинает падать. С другой же стороны, товарищ такой вот есть Брайан Келли из БК Капитал. Он там занимается, я так понимаю, вопросами по ан ан анализу инвестиционных проектов, что-то в этом роде, если я не ошибаюсь, но это особо для нас не имеет никакого значения. Вот, он еще ведет в этом самом на CNBC, там у них Fast Money, короче, есть еще такой в Твиттере канал, да, аккаунт. Вот, и он здесь там на днях рассказывал, а именно вчера рассказывал о том, что есть вот три правила инвестирования в биткоин, да, это <coughs> соблюдение риска в процентов от депозита, не продавать слишком, слишком рано и не паниковать при э, падении свыше 50%. Вот этот товарищ там вот это все дело рассказывает, объясняет, и у него там буквально несколько, 5, то ли 5 минут ему дают, то ли вообще 3 минуты. Он как бы рассказывает о крипте вот это все на CNBC происходит то есть вы понимаете что это как бы достаточно придает огласки этому всему движению так также там появляются новости еще в на европейских источниках на американской точнее о том, что там рэпер 50 Cent тоже в свое время, в 2014 году уже поверил в биткоин и брал оплату за свои альбомы, может быть там за выступления какие-то в биткоинах, ну и собственно вот около 700 битков он выручил за свою деятельность в то время и как бы подсчитывали, что на данный момент он там из нескольких сотен тысяч все это превратил в несколько миллионов, как бы это такой тоже, знаете, новостной фон, подталкивающий опять-таки к инвестированию в, в эту крипту и как бы общественность, да, то есть тех же фанов и так далее, что в принципе для нас является положительным фактором. Давайте посмотрим на ману. Так, мана биткоин. Ну, давайте можно вот так вот ее посмотреть. Пока, пока. Но это как бы еще не, не окончательный вариант потому что мало слишком движений у монеты на данный момент Ну что вам сказать восходящий как бы такой треугольничек больше вырисовывается сейчас да то есть монета в восходящем движении находится постоянно в таком восходящем диапазоне торгуется. можно пробовать смотреть на выходе из этого диапазона то есть что она здесь будет делать Будет удерживаться еще здесь либо же будет выходить за эти уровни сопротивления и показывать какие-то новые восходящие движения или же нисходящие опять-таки. То есть ее восходящий тренд сейчас, если он будет сломлен, то можно там наблюдать какие-то более низкие цены. Вот. В принципе, смотрится инструмент неплохо и достаточно сильно на фоне всего остального. Друзья, большое спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Пишите свои комментарии по поводу ситуации на рынке сегодняшней. А что вы о ней думаете? Ваше мнение интересно? Я стараюсь отвечать на все вопросы которые вы задаете в комментариях. Напоминаю, что обзор рынка криптовалют проходит ежедневно. Стараюсь его выкладывать до 18.00 по МСК. Напоминаю, что все ссылочки будут в описании. На этом у меня все. До завтра. Пока.